Прими участие во всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн». Загрузите фото своего героя на сайт 2021.polkrf.ru или sber9may.ru. «Бессмертный полк России онлайн».